Need for Speed Most Wanted финальная серия гонка с Рейзером. Славно, что ты вернулся, правда? Скоро все будет по-прежнему и даже лучше. Ты мне так помог в прошлый раз, как славно, что ты вернулся, болван. Не слушай его, это твоя машина, и ты получишь ее назад. Ехала новая тачка для рейзера, правда? Поехали! Ну шо, вот и финал та-та-та-та-та. А ёпшки сука, вот прям сначала надо было, не? Я тут гандон обогнал. трус на три километра в час быстрее всего лишь тихо тихо тихо на этот раз я быстрее тихо ай-яй было близко. И в полную вжарить. Все, Ай. Мешают. Блин, вот только... И... Есть. Блин, вот если проехать бы тут, не, с... не спавляя скорости... Очень хреново получилось. Как же мешает этот трафик, Юшкин кот, ой, ой, ой! Ой, это было близко. Вот прям еще чуть-чуть, я думаю, я бы быстрее не был. И есть твою шметь. Буду сидеть на фоне и мешать музыку слушать. Ой-ой-ой. Вот сейчас противное будет. Дрэк-рейсинг. Ой, сейчас запарюсь. Безупречно. Безупречно. Ну хорошо, ладно. Так. Опа. Блин. Ну ёшкин кот. Ну как всегда. Это надолго. Перфекто, перфекто, перфекто, перфект. Ладно, хорошо. Блин, ай, опа. Успел. Есть. Со второго раза прошел. Да ну не, не, не, не. Вперед так тут будет багаюз где-то на середине трассы так угу. что-то слабенько рейзер гонит Я думаю, он помощнее будет опа Идиот. Миллиметр. Ай. Зря поехал по той срезке. Ладно, все равно нормально. И... Оп... Блин, не смог. Ладно, главное, что мы еще впереди. Угу. Чуть-чуть. Ой-ой-ой-ой-ой. Ладно, тоже хорошо. Эти тут в аварию попали. Еще бы чуть-чуть, и я бы тоже рядом с ними. Ай, ёшкин кот. Горёбаный трафик. Право-лево-лево-право-лево-направо. Блин, надо отключить эту мини-карту. В глазах маячит. Ну, ёшкин кот, ладно. Ладно, не принципиально. Впереди он или сзади? Все равно... Сейчас будет нечестный маневр. Лишь бы получилось с первого раза. Так, сюда. Угу. Так ой, да б театр. И вот сюда вот все, можно ехать дальше. Кто, кто скажет что это нечестно? по-моему рейзер тоже нечестно поступил также 11 ой ёшкин кот ой ой, -ой. и вот так все если бы он быстрее ехал бы может быть он и победил хотя не знаю что он хорошенько так прют. А они все были скоро финиш там и мы на первом месте он так то ой мое. по сути это недалеко так-то вон он уже летит манать он летит чуть быстрее меня а, не не не не не не Лети обратно, откуда пришел. Летит он. все Фу, кольцо. Не охота мне этими круговыми гонками заниматься я бы пропустил. Но нельзя. Куда ты падла, поехал? ты Идиот. Мры. Ни разу практически в трафик не попаду. Учишься. Да шкин кот. Быстрый-то какой? Зашибись. Давай, еще и вмахаться. Ой, ладно, он все равно недалеко уехал, по-любому вмахался, да? Не, не знаю. Лав ладно. Это случайность была. Как же с Сучасим. Главное теперь не вмахаться. Есть, пролетел как Так, считай по губам, Рейзер, Рейзер Лох. Там еще и погоня на 13 минут, которую придется вырезать. Не вырезать, но ускорять в три раза. Не думаю, что быть? Весело смотреть 13 минут, как я еле удираю. заманал трафик. Блин. Уезжай. Еще два круга. Это как? Это я случайно. Далеко, поехал. Ты выйти что Мешаешь очень. Не знаю, что тут в гонках комментировать. Я бы вообще молча прошел бы. Вон красивая зеленая травка с херовым голубым пикапом, который сбил бы мне 30% скорости. Даже 50. Давай, давай, давай, давай, я я Не хочешь? Да ну не. Еще подфинишь такую херню и все. Еще плюс три круга. Полетел как бы уже одуванчик. Да, да, да, да. То, твое место, второй. Попутал ты маленький. Да приехал так еще чуть-чуть вот это близко было зеленая машина поворот налево трафик хренов мешающий очень ты о чем так застрял там да -мо, шо она включается тут постоянно? Ой, ешкин, тут вот 500 метров было. До встречки. Как же я не люблю этот трафик хренов обгонять. Это было бы фаталити, если бы я прям в прицеп махался бы. Ну, как всегда, встречка сейчас. Не? Повезло. Блин, он уже догнал. Тише что нахрен. Нет, не проскочу. Главное посередине ехать. Чтобы а вот в трафик не вмахаться. Это очень о лох. Езжай по кругу. О, он еще пытается обратно заехать. Да, всегда нужно следовать GPS. Логика. Такая. Зачем я эту детализацию трассы включил? И теперь ловлю ветки, деревья, шлагбаумы, трафик. Красиво будет, если сейчас в столб. Ладно. <к Crisp> Ой. Неужели 1 а? Давай в дрифт, опа. Летающая машина. Все, последний спринт и погоня. Забыл пылесос в машине, машине выключить. Жужит как муха. Или комар. Скорее всего, как комар. Значит, у него там турбина не будет. Красивое, слово нету. Еще трафик словить вообще идеально будет. Тогда я его догоню только во, во сне. Далеко полетел. Вот шкинку жалко, он в него не попал. А, он уже впереди. Я думал, он вмахался в этот грузовик. Давай, леви, леви. Лох! Красиво было! Ой, ладно. 42 процента. Тут скипов нету, придется полностью проходить. Адла. давай выпрямляйся, выпрямляйся, давай. Нет, ладно. Фу Ой. Ладно, он меня уже вряд ли догонит. что надо пятками сверкать как можно сильнее. Ладно, не критично. Вообще критично, ну да ладно. Пырем мы на пылесосе. Пылесос летит. не сосет зато рейзер сосет <смех> так я, я понял кто роль пылесоса сейчас это как вот меняет тут сзади меня летит не, не летит а едет То я лечу Ле... Думал, нет лечу еще Как сказал Рок, падать так в дрепеске. Да ну не, вот ешкин кот, вот надо было потерять управление, не вовремя. Даже не придумай меня догонять, полудурок. Все, файниш, ешкин кот. И как цена. Я выбью тебя с первого места. Я выбью тебя из списка, а свою тачку ты не получишь. Понял, да? Довольно, Райзе. Я не понял, откуда столько понта. Могли быть одной командой. И где второй? Не знаю. Ты хочешь сказать, что упустил самого крутого гонщика? Герой из черного списка? Нет больше списка. Забудь. Отправь, пожалуйста, все машины за оставшимся Вообще все? Ты единой. Да начнется погоня Фух, Я думал, она вылетела Не понял вот здесь, где Бэха? А? что это? Где моя Бэха? Сейчас вообще непонятно. ёшкин кошкин вообще не в, а в дед где красавцы не направо языка мэнджик вы в моей Давай. Что ты пытался сделать, идиот? Так, так, так, так, так. Есть. GPS. Видите, что Три наш минусный. Уйди, пожалуйста. Нет, нет, нет, нет. Тихо, тихо. Да, катите меня нахрен. Всё, я поехал идите нахрен только попробуй -мо, давай давай выворачивай давай ну не на ну, ёшкин кот <сёк> ладно по-другому действуем едем на шоссе Основное. там будем кататься нагонять эти 13 минут и... Улепетывать нафиг. Секундус. Ну две секунды, черт. Блин, у меня джойстик трожит. Да. Да. -да. да иди нахрен. Улепетывай. Карлун, нахрен. Не да, у... снимите меня с этой фиговины. Можно было это доработать. вот хрена, давай. Тупоняк, хрен. Что это заграждение? сейчас было. Мне кажется, не помогло. Так, на шоссе я сейчас не смогу выехать, потому что пролетел поворот. Еще главное, чтобы сейчас вертолет не начал действовать. Я тогда вообще никогда не уеду. Направо минута 30 Ч -ч -ч, да ну не куда блин не люблю этот пород вообще хрен отсюда выйдешь так едем тогда обратно нет да ну не сука Андоны. Ладно, тогда сейчас по моему плану будем работать. Все равно не могу понять, куда бэх моя делись. Хотя, до... Хотя должна быть. Налево. Направо. Взглянул отсюда. Кыш. Шея склон. Ой. Я ж не смахаюсь, по-моему. Десять 1044... сорок четыре в мой квадрат. Так. Не все ещ летят домой. Ты, лохи зачем за мной гоняться если поймать не можете не перестану я вообще спокойный как удар так по прямой по прямо ой У меня игра отказалась работать. Просто к херам вылетела. Я... Да ну нет. Ну ты серьезно Что аффициальный... случилось? Где? Что случилось? Я так и не понял. я что то я вообще не понимаю я его типа все 82 процента так я доехал снова но уже на другом сейве это смотреть не будем и снова. Где моя Беха? Непонятно. И снова. Я не знаю. Игра в прошлый прошлый раз просто напросто вылетела. Я захожу. Н Нету ни гонки с Рейзером, ни ни это какого там, ни погони заново. Пришлось на новом сейве падла минус одно колесо. Ладно заново. В общем не сейва, короче сейф-то есть, но он не рабочий. Придется заново проходить. Да, меня же не возьмешь. Блин, она еще Хрен его знает, как я сюда утратил. 13 минут. Осталось только опять наши ШП и заново. Ладно, попробую не допустить этого снова. Блин, еще 850 рей рейтинга собрать надо. теряем Шоу нахрен. Только попробуй сесть. ведь на голову. нахрен только попробуй зажать mm. да блин достали эти уже своими шипами по прямой неправильно поехали наш блин ладно объезжаем вы свиняй я тебе потом в рожу зайду понял еще минут 12 гоняться из за этого дождя нихрена не видно капли А если увижу шипы еще их не увижу из этих капель капли очень мешают Мне кажется, все-таки я зря вышел на наш шоссе. <coughs> Продолжаем. Очень громко, тихо. Нет. Все, дальше. Очень сложно. Ни хера не. Так. Ладно, чуть позже. Так. Дождался. Весьма не этим способом. Шо, едем. К эскаватору. Иди нафиг. Мне просто надоело. Каждый раз ловит. Я решил немножко другим способом подождать. Осталось... Ой-ой-ой. Так, ловите пончик. Да, ну не, я не туда поехал, я не туда поехал. Нет. Ладно, пойдет. Все, Ешь, все, еще чуть-чуть, еще чуть-чуть. Осталось доехать. Нет. Последний рывок, почти доехал. Ешкинка, давай, на да. да хрен там. Лови пончик сучара. Да, игрока выпил. Вс ⁇ вон, вижу, открыто. И тут, тут, тут, тут, тут, Вс ⁇ PENAU Craseta <risos> Craseta It must want it.